Всем привет, с вами Рэдл и Кейзас. Всем привет. Сегодня мы сыграем в голодные игры с лаки блоками. И я тебя вижу. давай назад. Да, да, Или, назад. Так, я уже вижу. О, я, с я с прошлого раунда метку не поставил. Так, у меня есть жареное мясо и по ноже. Уже гасты закричали, боже. Почему чуваки идут и пропускают Почему они пропустили лаки-блок? Ты, Ты тоже это просто? увидел? Да, они просто побежали. А, наковальня. Что это сейчас? У меня просто наковальни отфигачила на метров двадцать. У меня на метров ноль. Когда рассчитываешь метры в Майнкрафте. Yeah. Ой, они там алмазники. Ну как алмазники? Чуть. Пойдём их до смерти. Кого? С да. У него топор. У него топор. у него топор. Я не знаю. Блин, у меня еще слепота. У них топор. Антон, ты где? Так, я не знаю, где я. Спаси. У меня сейчас топор будет. И там, пойдем убивать. У тебя есть оружие. Пойдем, пойдем. У нас оружие будет. А там только одного. Пойдем побыстрее. Вон они. Бежим. Вон, одна безоружная. Нападаем на маленьких девочек, понимаешь? Нет, на силу маленьких девочек. По-моему, это видео заблокирует YouTube. По-моему, они. По-моему, это сейчас жестко было. Все, я тебя это... храняю. Пищу лутать. Так, на, да. На, тебе все, железные... ясно, тебе все вещи выпали. На, ну, возьми, возьми железные по ножи. Же. И вот это возьми, возьми, возьми. Спасибо. Все, конечно, отлично, я у у тебя сколько? У тебя сколько очков вот этих вот брони? Очко. Mm. Ну у меня трех не хватает. 2-4. Четыре? Да. У меня, 4. 4? Да. Но у меня, у меня практически самый обыкновенный лук. лук. Тебе нужен топорик? А, вот Топ... Так у меня есть алмазы. У меня есть топор испугался. Вот хорошо, что мы побежали они. Да, физики. А, вот а, а там двое было. КП по? Да. Это что? А, не, я одного, просто не заметил, как... я одного слил, по-моему, да? Да, и я одного. Как раз. Ну прям Конечно. знаешь, как поделили? О, что-то как-то изи. Хотя три пута в девять? Где вот именно, а потом их останется, человек пять, и они будут в разных местах. будут Тимы, Тимы, знаешь вот. Да, да, или вот ч... знаете, три человека, Тимы Могу тебе будут. по ноже алмазный дать. Будет круто, давай, кстати. Да. А. Спасибо. А, это не по ножи. Отдай мне тогда. А, Штанишки. Не, ну дай мне тогда. У меня просто все. А, 4 у меня этих всего. Брони, 4. У меня Все. Нет. Трё... У меня все, да? Развод Каезыса на. Развели Каезыса на штанишке алмазной. Сначала изнасиловали девочек, тебе развод. Да мы вернулись к спавну. Е, круто. А тут может перейти. наверх полезный, может, там Да, там бывает, перекинивается же. Ну, они перегенятся, но может то на непойдет. Мы тут останемся. Может... <laughs> да, 9 сидеть тут и ждать минут 5 где-то, пока они заново поятся. Не, пойдем. Нет, ну просто туда могут люди тоже приходить. Пойдем вон туда. Ой, ну куда а ты Ага, а -а придут алмазники такие, салмазкие. Может я написать ему, что на спавне? Нет, пойдем. Смотри, пойдем. это огромный цветок из стекла. Вон, я нашел, я нашел. Пойдем, вон. жертву нашел. Нет, yeah, да. У сэм. тебя еда есть, у меня. Ладно, пойдем пофиг. У меня есть Потом. две говядины. Пойдем, их... надо быстрее убивать людей. Я одну схавал на всякий случай, потому что ты сказал. Идем что... преследование, ребят. Ты видел чувака? А мы куда бежим, по-твоему? Вон он перед нами бежит, тихо. А, видел. Тихо. Сейчас на шифте буду, как в кс-очке. Е, маньяк в Майнкрафте. Кстати, а почему никто такого не сделал? Иду помогать. Где? Помоги помоги, пожалуйста. Отлично. Так, меня... у меня три хп. Нормально. У него тоже очень мало ХП. Так, я с Лука, я с Лука, не хочу. я с Лука. Ты в меня не попади. Все отлично. О, красавчик, я не попал. Давай, иди, по поешь, пожалуйста, чтобы отрегениться. А я Мне полностью тоже... не голодный. А, ну окей. Иди сюда, эти брони дам. Куда ты побежал. Подожди, подожди. Куда ты убегаешь? Слушай, я с Лаки Блок. Он такой соблазнительный, но... Фиги хотя, Блок. Все. Убить могут в любой момент. А я тебе могу лута скинуть там на грудник. Ежинзы за нагрудник. Ультра одноразовая так, дача. Я тебе скину. Сам тут. Золотое яблоко. Зачарованное. Там вот это, вот это. Еще лук. А, лук-паук. У меня, на самом деле, у меня был лук-паук. Я такой думаю, стрелять, не стрелять. А он вообще жизнь жизни отнимается или он просто паутину ставит? Он просто паутину стреляет. Вот хорошо, что я не стрельнул все-таки. Ой, Ой, это что за звук? А это лошадь? А нет, это Нэндеман. А, это, зап... это, энд... <смех> это лошадь? <смех> это вещи? Это? Нет, это эндермен Семь выживших осталось. Всем Привет с вами выжившие. Ищем новых жертв. Семь трибутов, из них двое мы, то есть пять трибутов осталось. Математика. Каязес. Е. Кубрика. Я вижу еще одного. Пойдем, пойдем, пойдем, пойдем, пойдем, пойдем, вижу, дем, вижу. Дем. И конечно не так на пролом, чтобы понять не отнимать. Но нормально. Да у меня ми минус одна Их двое что ли? Да-да-да, подсасываем, подсасываем, вон там один другого убьет. По-моему, тут Ч... Тима, тут Тима. Сзади. И... Давай, давай, давай, давай, убиваем. Ой, я тебя, по-моему, пью. Ой, я тебя Ой. бью. Ай-яй-яй, -я, меня пьют. Меня я бьют. тебя прикрываю. Спасибо. Отлично, лучший да, Офигеть. Плохо было, сколько у, есть... у тебя хп там было. У, у меня, у меня 3 хп было. Сзади, сзади идет человек. Иду. Сзади там. Пошли, пошли готовы? Ушли. У тебя жизнь-то есть? Чуть-чуть. Чуть-чуть ты можешь построить? Ай, я не знаю, у меня. Крипер, чуть -чуть. срывайся! Бабах, делай! Крипер, сделай бабах! Сделал. По-моему, я его ударил. Он убегает, убегает. Уйди, я лук, не стр... луком стреляю. Ну ясно, он убежал. Блин, нет, я... Кто-то вышел, игрок вышел, трибута в пять понимаешь, он, он из них да, я понимаю ты должен его победить давай я бегу он книжкой начал у него читы что ли? или что, как это называется, скилаура вроде он просто книжкой начал у меня фигачить все, а отлично, ли? что мы его преследовали, все откили его он сдался, он было? просто нифига себе у меня вещей а лук-читер, лук-читер лук лук учебник математики на остроту 2 и бьет гранитом науки а -ха -ха, я понял, зачем он меня им бил <laughs> то есть он, он, он, с, он сносит что-то? Нет, он просто, наверное, уже сдался и да. такой, начал мне У, меня у тебя полностью бить. маска, офигеть. И да. У меня нагрудника не хватает, и мне его как раз Так раскинуть. я тебе кину, вон у меня есть вот такое вот железо. Я хочу а, скинуть весь мусор. Я тебе зачадины скину, если нужно. Лук читера у меня есть. И у меня тоже. Так, ну окей. Серия уже по-любому выйдет, потому что. Да, двое... потому что мы круто сыграли. Мы неплохо, да. Убили тут пару. Поэтому.. У меня два лука читера. От... У меня, у меня тоже было 2 У меня стак стрелы еще 19. Подожди, я весь мусор меня... до сих пор выкидываю. Зелье скорости. О, Эндерферл, смотри-ка. Зелье скорости, я думаю, поможет. Ты смотри, я отходил. О, это матч, офигенно. Ты готов? Это матч? Да. да, ну все, я так и не буду использовать. Хотя нет, я... все, смотри, я у меня есть жемчуг Эндера. Используй его, чтобы телепортироваться к рандомному чуваку и убить его. И нас останется тогда трое. Давай, давай. Давай, все. Ладно, поехали. Я в тебя верю. Ну что? Это? Господи! Понял. Ты ко мне телепортнулся! Ребят, сорян за этот смеху, боги, ну боже, что это ты такое? Ты ко мне телепортнулся! А, я. Я, в общем, телепортируюсь, случайно нажимаю на Q, выкидываю топор, см... и ты такой поворачиваешься и смотришь на меня. Я такой. Ч? Что произошло? Ты телепортнулся ко мне же. Я телепортнулся и выкинул при этом. Тихо, три Ты готов? Да, готов. Вижу чувака. Да, тоже вижу. О, уже попал. Я Ло. тоже. Мы его обстриливаем, что ли? Да. Все, красавчик. А где убили. еще один? Где еще один? А, где еще один? Стоп, а ты вообще где? Я вот А все, у нас двое. А, подожди, что? подожди, не дерм. Да, давай, мы как? Подожди, э, я сел. съем все, что у меня есть. Бешеры? Давай, ешь, что угодно. Зельями не пользуемся. Ой, И ой! Луками. Давай только на топорах. Давай, на топорах алмазы. Все, раз, два, три, пошли. Погнали! Музыкальное сопровождение от Сани. Всё, отлично, сирена на самом деле получилась. Да, офигенно, мы выиграли наконец-то, слава богу. Вы не представляете, как долго мы пытались всё это заснять, потому что это... Да, мы... Сколько этих хп оставил? У меня полностью всех. Ребят, с вами был Редл и Кизэс. Всем пока, ребят. Всем пока.